Приветствуем вас на канале Истина Таро. Сегодня мы проведем очень сильный и мощный приворот на любимого человека. Но прежде, чем это сделать, хочу предупредить вас, что приворот имеет точную направленность и всегда срабатывает. Слушая данное заклинание, вы настраиваетесь на его частоты, входите в определенное состояние и заклинания начинают работать на ваш запрос. У одних людей это происходит моментально, у других – не с первого раза, но постепенно вы сами сможете творить свою реальность, получая нужный вам результат. Верьте в себя, у вас все получится. Итак, переходим к привороту. Представьте любимого человека. Думайте о нем. Тихо произнесите его имя. Представьте, как он подходит к вам, берет вас за руки и говорит о том, как сильно любит вас. После этого расслабьтесь и мысленно произнесите слова, сказанные сейчас мною. Творец Всевышний. Прошу. Своего поможения. Восстань высокою стеною, Глубокою ямою, Вратами глухими, Лесами непроходимыми, Тоскою сердечную, Мукой томительной. Оборотись в сердце раба Божьего Называйте имя мужчины, которого хотите влюбить в себя, замкни да запри, чтобы раб Божий, называйте имя мужчины, меня не покинул. Поверни семь раз ключом, Да унеси с собой, чтобы замка ему не открыть. Да меня, рабу Божью, ваше имя. Не разлюбить, да будет так. Аминь.